Конфликт Ирана и Азербайджана. Безопасна ли Волга для купания? Обычно у нас качество воды соответствует третьему классу. То есть это умеренно загрязненные воды. Но в местах сброса восточных вод, в местах, где а, имеется интенсивное антропогенное воздействие, местами доходит и до четвертого класса. Это уже грязные воды. Буккроссинг вновь пополняет свои ряды. Самое главное хочу отметить, что...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 В Казахстане состоялась образовательная выставка-презентация российских вузов «Учись в России», направленная на привлечение казахстанских абитуриентов к обучению в российских университетах. Казанский федеральный университет на мероприятии представляли заместитель директора по международной деятельности Института экологии и природопользования Тимур Аухадеев, ответственный по международной деятельности Института физики Улбек Садиев, заведующая сектором интеллектуальные транспортные системы Института вычислительной математики и информационных технологий Камилла Смольникова. Отношения между Азербайджаном и Ираном, которые в последние годы уже не раз переживали кризисы, достигли своей низшей точки. Подробнее в следующем сюжете.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 и наказать строго тех, кто совершил данное преступление. Ну, вот, с точки зрения оценки Азербайджана, вот убийство Азербайджан поддерживает дипломатические отношения и с Израилем, и с Соединенными Штатами Америки, то время как Иран этими трактами, ну и вообще существует достаточно многолетние многолетние противоречия между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 иметь дипломатические связи с, ИРА, с ИРА и с Израилем и Соединенными Штатами Америки. Вот это влияние как бы на отношения двух стран фактора третьих стран, вот это вот та проблема, которая в принципе сегодня действительно обостряет обстановку между двумя этими странами. Но на придет период времени, пока вот как бы выход из этих статус, в эту сторону здесь вектор в эту сторону. Поэтому вот, как их успеховать? для России и Азербайджан является важным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 28 марта был анонсирован запуск федерального проекта по очистке водоемов. Запуск планируется в 2025 году. Перечень водных артерий планируется включить Иртыш и Дон, Амур, Урал, Неву, Волхов, Терек, озеро Ильминь. Таким образом, проект охватит практически 85% населения нашей страны. Также было подтверждено, что запуск был одобрен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Для начала будет проведена полная инвентаризация водных объектов и определение самых загрязненных. После чего начнется очистка русел и устранения наносящих вред для экологии объект. На данный момент в России уже действует три экологических законопроекта – оздоровление Волги, сохранение озера Байкал и сохранение уникальных водных объектов. Конечно, мероприятия, которые включены в эту федеральную программу, неполные. И, конечно, их надо дополнять, потому что в основном у нас сейчас выполняются реконструкции и ремонт очистных сооружений, берега укрепления, где это необходимо, озеленение береговых полос и подъем затонувших кораблей и средств. Это важное мероприятие, несомненно важное, но они не исчерпывают, конечно, всю необходимую работу по оздоровлению водных объектов, по их очистке. Поэтому на самом, деле, на самом деле делать надо гораздо больше. На данный момент опасности загрязнения больше всего подвержены крупные реки Сибири и основная водная артерия европейской части России – Волга. Главными причинами этого являются химические отходы, такие как удобрения, тяжелые металлы, углеводороды и бытовые. Также подобная проблема не обходит стороной и республику Татарстан. В настоящее время состояние многих малых рек является неблагополучным. Уменьшается их снижается качество воды. Особенно изменяется сток, что приводит к их обмелению и пересыханию. Сегодня вода с свияги имеет только четвертый класс качества, то есть она попросту грязная. Такое же состояние и у казанки. Обычно у нас качество воды соответствует третьему классу, то есть это умеренно загрязненные воды, но в местах сброса сточных вод, в местах, где имеется интенсивное антропогенное воздействие, местами доходит и до четвертого класса, это уже грязная вода. Но я считаю, что федеральном программы должны уделять внимание, во-первых, и научному консультационному сопровождению, и мониторингу состояния водных объектов, чтобы точно знать, где что и как надо делать, и оздоровлению именно в местах сбросов сточных вод. К примеру, Кубышевское водохранилище у нас разнородное. И вот мы были в экспедиции много лет по так называемому плавучий университет. Вот за последние четыре года экспедиции показали, что Район города Казани, например, отличается по степени загрязнения от районов выше и ниже. То есть, например, ближе к Камскому устью вода чище, чем в местах сбросов сточных вод и вообще в местах расположения города Казани. Поэтому именно здесь надо проводить немало работ, на мой взгляд, по очистке донных отложений, по аэрированию в местах выбросов сточных вод, по удалению мест сбросов сточных вод. Вот такого рода работу надо проводить. Загрязнение водоемов на данный момент является одной из острых проблем. Несмотря на активное участие властей в борьбе с ней, она останется актуальной до тех пор, пока люди не перестанут забрасывать отходы и не начнут самостоятельно заниматься чисткой и устраивать субботники. Ариана Поленова, Фарид Захитаглы. Универньюз. Грамотным быть модно. Как студенты КФУ изучают русский язык в формате игры? Ответ ищите в нашем следующем сюжете.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 Президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем Аркомитета по подготовке председательства назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. На этом все. В студии была Анастасия Кузьмина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала.